День добрый, дорогие друзья! Проект Diamond Profit Center и я, Игорь Черноусов. Если вы хотите правильно активизировать партнерскую программу, я вам сейчас все подробненько расскажу. Смотрите данный ролик до конца. Так, друзья, вот я нахожусь в новом, только что созданном, зарегистрированном аккаунте и хочу в этом аккаунте купить партнерский пакет. То есть я хочу в этом аккаунте начинать зарабатывать деньги, получая с реферальной структуры. Какие плюсы реферальной структуры в данном, паке... в данном проекте, что может делать партнер, я расскажу в отдельном ролике. Этот ролик только о том, как оплатить личный кабинет. Значит, друзья, прежде чем что-то покупать, я вам настоятельно рекомендую пополнить баланс. То есть, для этого необходимо нажать на кнопочку «Пополнить баланс». Значит, как пополняется баланс? Я расскажу в отдельном ролике подробно, обстоятельно. Сейчас я его просто пополню. Баланс мой пополнен. И теперь я активирую партнерскую программу. Для чего нужна партнерская программа? Опять же, отдельно будет рассказано. В ролике. Значит, посмотрите, пожалуйста. Если у вас партнерская программа не активирована, единственный пункт, который доступен сейчас у вас, это пункт ⁇ Партнерская программа ⁇ Как только мы ее активируем, как только я ее активирую, сразу же появится несколько пунктов, позволяющих вам строить свою структуру, контролировать структуру и получать с этой структуры деньги. Что я делаю? Я нажимаю на кнопочку ⁇ Партнерская программа ⁇ Мне сразу же предлагают купить какие-то пакеты. Пакеты я покупать пока не буду. Почему? Потому что мне в первую очередь нужно активировать партнерский кабинет. Обратите внимание, активировать партнерский кабинет вы можете оплатив его через Perfect Money. Я сказал, кому удобнее через Perfect Money можете не пополнять баланс, а сразу же вот нажимать на кнопочку Perfect Money и оплачивать Perfect Money. Значит, я всегда оплачиваю с внутреннего баланса. Вот моя кнопочка длиннющая активировать партнерскую пар... программу внутренний баланс только для этого я и пополнил свой внутренний баланс ну, сейчас на 16 долларов, еще 10 долларов закинул. Что я делаю? Я нажимаю на кнопочку активировать партнерскую программу у меня сразу же списываются 3 доллара, видите стало вместо 16,3 и обратите внимание в разделе партнер у меня появились еще 3 пункта приглашенные мной я могу контролировать кто позиции и замороженные средства но обзор партнерского кабинета я сделаю опять же в отдельном ролике все я стал партнером то есть я сейчас партнер данного сервиса и я могу выстраивать свою структуру и если под меня будут заходить э, люди на платные пакеты на рекламные на партнерские пакеты без разницы я со всех этих пакетов буду получать себе какой-то процент на свой баланс ну и последнее что я сделаю это куплю рекламный и э, куплю куплю партнерский пакет значит как купить партнерский пакет для чего это делается что он дает я опять же расскажу в отдельном ролике спасибо большое всем кто досмотрел данный ролик до конца если есть вопросы пишите комментарии если хотите раскрутить свой проект правильно грамотно получить бонусы от меня получить помощь, консультации пожалуйста присоединяйтесь к моей команде нажимайте на ссылку в описании данного видео либо нажимайте на кнопочку присоединиться к команде Большое спасибо. До свидания.